Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Есинская ПЭЦ. Сегодня я бы хотела прочитать для вас переписку, которая происходила в психбольнице. Эмилия Ам как хочет цепить? Я все еще здесь? Катрина, а где тебе еще быть? Хе -хе. Эмилия повернула голову и увидела очень странную рыжеволосую девчушку. Девчушка стояла и, склонив голову направо, смотрела на Эмилии. Кто ты? Я, Катрин, твоя соседка по палате. Хихи. Почему ты говоришь шепотом? Потому что они всегда рядом. Они слышат нас. Кто они? Голоса. Что ж, понятно. О, Эмилия, ты проснулась? Успокоилась? Да, все хорошо. Ну и отлично, я развяжу тебя. Можешь пока осмотреться тут. Эмилия вышла из палаты, она увидела длинный темный коридор с серыми больничными стенами. Ей стало не по себе от взгляда сумасшедших, уставившихся на нее. На секунду Эмилии показалась эта обстановка очень знакомой. Странное чувство. Как будто я здесь уже была. Полночь. Мысли мили никак не давали ей заснуть. Кто я? Почему я здесь? Сколько я уже тут? Почему я ничего не помню? Нужно это выяснить. Доброе утро, девочки. Добрая Роза. Можно у тебя кое-что спросить? Да, спрашивай. Как я сюда попала? Я не знаю. Я всего год тут работаю. Что? А я тут сколько? Около трех лет. Но этого не может быть. Почему я ничего не помню? Возможно, побочные действия лекарств. Ладно, мне пора. В обед зайду к вам. Катрин, сколько ты тут уже находишься? Хи -хи. Не помню. Хи -хи. Ты помнишь меня? Я давно тут с тобой. Тебя недавно перевели ко мне. Может, неделю назад. Хи-хи. Хорошо, спасибо. Эмили, тебя вызывает твой лечащий врач, доктор Грин. Иди в 56-й кабинет. Иду. Здравствуйте, доктор Грин. Мне сказали зайти к вам. Здравствуй. Эми. да, проходи. Что-то не так? Для чего меня вызвали? Нет, все в порядке. Просто плановое посещение. Не беспокойся. Как ты себя чувствуешь, Эмили? Тебе что-нибудь беспокоит? Расскажите мне, как я сюда попала и с каким диагнозом? Я ничего не помню. У тебя было небольшое психическое расстройство, депрессия. И из-за этого я здесь около трех лет? Что? Кто тебе сказал такую глупость? Сестра Роза. Ты здесь всего месяц. Но почему Роза так сказала? Она, скорее всего, перепутала тебя с кем-то. Возможно. Так что насчет твоего самочувствия? Я чувствую себя хорошо, но меня беспокоит то, что я ничего не помню. Память вернется в ближайшее время. Ладно, ты можешь идти. Спасибо. Эмили вышла в коридор и вдруг услышала громкоговоритель. Сестра Роза, пройдите в 56-й кабинет. Так, нужно подслушать, для чего ее вызывают. Да, доктор Грин, вы меня вызывали? Да, Роза вызывал. Ты с ума сошла? Какого черта ты сказала Эмилии? Что я такого сказала? Она не должна знать, сколько времени провела здесь и по какой причине. Держи свой язык за зубами. Хорошо, извините. «Можешь идти». «Что здесь происходит? Нужно выкрасть мою карту сегодня ночью. Полночь. Пока Эмилия ждала, когда уйдет доктор Грин, она задремала. Голос. Эми, проснись. А? Что? Кто здесь?» Эмилия встала с кровати. Голос доносился из коридора. Эми вышла в коридор и направилась на звук голоса: Хи-хи! Эми, мы тут. Хи-хи-хи! Катрина, это ты? Это не смешно! Прекращай! Мы сзади! Хи-хи-хи! обернулась, но никого не было. Эмили, иди сюда! Голос доносился со стороны подвала. Эми не смело шагнул вперед. Хихи! -хи. Эми! Эми! Кто это? Где ты? Я рядом! Эмили встала, как вкопанная, не в силах пошевелиться. Страх сковал ее тело. Голос был совсем рядом. Она почувствовала чьей-то леденящие кровь дыхания. Хи-хи-хи! Эми! Отстань от меня! Вдруг Эмили начала задыхаться, будто кто-то душил ее. Она потеряла сознание. Имя очнулась утром у себя в кровати. Подойдя к зеркалу, она увидела синяки у себя на шее. Так, это был не сон? Что это было? Что происходит в этой чертовой больнице? Что произошло? Твои синяки просто ужасны! хи, -хи. Я слышала голоса прошлой ночью. Они звали меня в подвал. А потом я начала задыхаться. Очнулась уже в кровати. «Нет, нет, нет, не ходи никогда за голосами! Они убьют, убьют!» «Катрин, успокойся, все хорошо, не пойду больше!» Эмили вышла из палаты и направилась в кабинет доктора Грина. К ее огромному удивлению, его не оказалось в кабинете, но при этом дверь была открыта. «Так, это мой шанс! Нужно найти мою карту!» Эмили судорожно искала на полках свое имя. «Да, есть, нашла! Нужно бежать!» Эмили побежала на цокольный этаж под лестницу. Там никто не ходил, и она могла изучить свое дело. Дело номер 79. Кранченко Эмили, возраст 30 лет. Дети. Кранченко Катерина, Кронченко, Валерия, близнецы. «Что? У меня две дочери?» У Эмили в голосе появилось больше вопросов, чем ответов. Так, дальше. Диагноз. Что это значит? Я здорова? Почему меня здесь держат? Где мои дети? Я ничего не помню. Два часа ночи. Голос. Эмили. Нет, уходите. Идем с нами. Что вам нужно? Ты все поймешь. Эмили слеза с кровати и на трясущихся ногах направилась на звук. «Пошли!» – голоса привели Эмили к двери подвала. За дверью горел свет, и слышались какие-то звуки. «Что там Послышались то Послышались чьи-то шаги. «Прячься!» – Эмили спряталась за коробки, стоящие рядом с подвалом. «Рос, я, кажется, кого-то слышал. Проверь пациентов». «Я думаю, вам показалось. Тут никого нет». «Сходи и убедись в этом». Они все равно все забывают. Эти таблетки не оставляют им ни единого шанса что-то запомнить. Я сказала, иди. Черт, что теперь делать? Беги. Если побежишь через второй этаж, то успеешь в палату. Эмили бежала со всех ног. Добежав, Эмили быстро запрыгнула под одеяло. Фух, успела. Мысли с огромной скоростью пронеслись у Милии в голове. Что они там делают? Что скрывают стены этой больницы? Она знала одно. Нужно, чего бы это ни стоило, все выяснить. Проходил день за днем. Эмили выжидала, когда предоставится шанс проникнуть в кабинет доктора Грина. Она хотела выяснить, какие тайны скрывают врачи. Эмили перестала пить таблетки. Она делала вид, что их глотает, а сама выплевывала в туалет. Каждую ночь голоса в ее голове становились все настойчивее. Наступил момент, когда она смогла пробраться в кабинет. Так, дело Катрин. Дело номер 82. Катрина Мельсон. Возраст 27 лет. Дети. Марк Мельсон, Давид Мельсон. Близнецы. Диагноз. Дело номер 85. Дети, близнецы. Дело номер 86. Дети, близнецы. Что-то тут не так. Это не может быть совпадением. Нужно убираться отсюда. Катрин, у тебя есть дети? Нет, а у тебя? Да, я уже ни в чем не уверена. Ты что-нибудь знаешь о подвале в этой больнице? Хихи! Он находится в правом крыле. Хихи. Да, я знаю, спасибо, Катрин. Как же туда пробраться? Я должна все выяснить. После того, как Эмили перестала принимать лекарства, в ее памяти стали всплывать какие-то воспоминания. Они всплывали обрывками, и Эмили не могла пока сложить их воедино. Однажды ей приснились две девочки, близняшки. Когда она их увидела в забытие, то что-то екнуло в ее душе. Возможно, это были ее дети. «Нет, нет, нельзя впадать в депрессию. Я должна держаться. Я найду своих девочек». Час пятьдесят шесть ночи. «Помоги нам, Эми. «Кто вы? Я пытаюсь все выяснить!» «Жертвы! Что значит? Чьи?» «Узнай!» «Нет, не уходи! Помоги мне! Прошу!» Эмили встала с кровати и направилась к подвалу. «Так, дверь заперта. Чем бы ее открыть?» «Черт, нужно найти ключ!» У Розы в Сестренской процентов есть ключ. На обходе нужно будет туда залезть. Наступило время утреннего обхода. Стараясь не попасться на глаза, медсестра Эмили пробрала Сестренскую. Порывшись в ящике Розы, она нашла ключ. Да, получилось, надеюсь, подойдет. Два часа ночи. Эмили подошла к подвалу и попыталась открыть дверь. Замок поддался. Дверь открылась. Эмили шагнула вперед. В кромешной тьме она шла по лестнице вниз. Боже, ничего не видно. Кажется, лестница закончилась. Нужно найти выключатель. Эмили нащупала выключатель. Загоревшийся свет ослепил Эми. На минуту она потерялась в пространстве. Господи, какое жуткое место. Почему здесь кровь на полу? Эмили зашла в кабинет номер один. «Кажется, это архив. Что тут такое?» Эмили нашла описание экспериментов над близнецами. Эксперименты включали в себя инъекции различных химических препаратов в глаза близнецов, чтобы проверить, возможно ли изменить цвет глаз. Эксперименты с попытками изменить цвет глаз часто заканчивались сильной болью, заражением глаз и временной или постоянной слепотой. Также проводились попытки сшить близнецов, чтобы искусственно создать сиамских близнецов. Некоторые пары близнецов подвергались проверке инфекциям. Одного из близнецов заражали инфекцией с последующим вскрытием обоих подопытных с целью исследования и сравнения пораженных органов. Какой ужас! У Эмили полились слезы. Этого не может быть! Она стала судорожно искать дело номер 79, дело ее дочерей. Вот оно, дело номер 79. Близнецы Катерина и Валерия. Кранченко. Эксперимент номер 65. Заражение инфекцией номер 37 и изменение цвета глаз. Палата номер 26. Нет, нет, мои девочки! Эмили рванула на поиски палаты 26. Вот она. Эмили бросилась открывать дверь. В палате без сознания под капельницами лежали две девочки, лет семи. Белокурые волосы спадали с их плеч. Они очень тяжело дышали. «Девочки мои хорошие, очнитесь, пожалуйста!» Эмили рыдала и пыталась разбудить девочек. «Прошу вас, доченьки, родные мои, просыпайтесь, нам нужно бежать!» Тем временем доктор Грин уже бежал к подвалу. Он услышал грохот, доносящийся «Оттуда?» Роза, быстро в подвал. Там кто-то есть. Я взяла шприц со снотворным. Побежали. Двадцать шестая открыта. Быстро туда. Нет, отойдите от меня. не, не трогайте их, твари. Эмили очнулась в той же палате, которую видела во сне. А может быть и не во сне. Руки и ноги ее были крепко привязаны к кушетке. Помогите, кто-нибудь, прошу. Она была очень слаба. Снотворное все еще действовало на организм. Эми! Нет, только нет! Я снова схожу с ума! Теперь ты все знаешь! Ты не смогла! Как бы я это сделала? Я не могла их спасти! Ну что, Эмили, доигралась? Зачем ты туда полезла? Отдайте мне моих девочек! Как ты вообще о них узнала? Вспомнила? Как вы можете? Это все ради науки! «Тебе этого не понять!» «Это дети! Какая к черту наука!» Роза подошла к Эмили со шприцем в руке. «Роза, что ты делаешь?» «Эми, прости, мы должны попрощаться!» «Прошу, не нужно! Помоги мне, я ничего никому не скажу! Я всего лишь хочу спасти своих детей!» «Ты уже не спасешь их! Прости, Эмили!» Если вы хотите услышать до конца эту историю, то поставьте лайк и напишите в комментариях, что вам интересно продолжение. Ну а с вами была я, Ирина Ясинская, и вы на канале Есинская Пэт. До новых встреч, моя любимая свита. Пока!